Меня зовут Миша Лайк, я очень скромная и мой любимый цвет салатовый, поэтому это мое утро в салатовом цвете, я просыпаюсь в своей салатовой кроватке примерно часов 7, после сладкого сна, мне приснилось, что на наших каналах уже по 3 миллиона мэджиков, подписывайся и ты, чтобы наша мечта стала реальностью, потом я встаю и... надо ходить. Запишусь-ка я на фитнес и иду в туалет умываться и в душ. У меня даже туалетная бумага салатовая. А у тебя какого цвета? Эм, пока я тут сделаю свои первые делишки, ребята вам кое-что расскажут. Привет, ты на канале Magic Pets и у нас случилась беда. В общем, я София Юмичу, иди сюда, а я иван А я Покемон Юмичу, и, и вы не представляете, что у нас произошло? Ох, дело в том, что наша киса Алиса не может ходить. В общем, попала под машину. И у Ани у нас совсем нет времени снимать, потому что нам нужно о ней заботиться. Юми, ну хватит там бродить. Э, в общем, это очень печально, а видео снимать надо. И, и, и мы решили, что кто-то из нас должен снять видео. Пока мы не заботимся о кисе Алисе. Это ужасно, когда с твоим лучшим другом происходит такое. Юмичу, не расстраивайся, пожалуйста, ну, в общем, Аня все рассказала и показала на нашем общем канале Magic Family. Да, там тоже новое видео, ссылка в описании. И мы решили, решили, что сегодня для вас видео снимет наша Мишка. мы пойдем заботиться о кисе Алисе. Помните, у меня было видео, мое утро в розовом цвете? А у Юмичу? Юмичу, Юми. А у меня в желтом цвете. Так что ставь лайк, если ты хочешь, чтобы киса Алиса, когда выздоровеет, сняла свое утро в сиреневом цвете, в своем любимом. А Эйвен снял в голубом цвете. Да. Мы пойдем помогать кисе и Алисе, а ты пиши длинные комментарии, чтобы они вот тут появлялись. Надеюсь, все будет хорошо. Сходить в туалет это мое самое важное утреннее дельце. Правда вот э, с туалетной бумажкой у меня всегда возникают какие-то проблемы. Ну, я же не виновата, что она такая непослушная. Фух, облегчение наступило и уже можно умыться и принять утренний душ. Кстати, многие спрашивают, почему меня зовут Миша, если я девочка? Потому что мое имя как Мишель. Или так еще зовут актрису Миша Бартон. Это не как русское имя Михаил. Было бы странно, если бы меня звали Михаил. Я же девочка. А почему Миша лайк? Потому что когда я еще не научилась говорить одно из моих первых слов, которые я сказала, Сейчас выдавим немножко пальцы. Ну ладно, главное же показать мое утро. Так что теперь мне нужно подсушиться. А как вы думаете, я похожа на лягушонка? Лягушата такие милые и неплохо было бы расчесаться. У меня есть вот такая зеленая расчесочка, но э, с этой стороны она тоже розовая. Готова. А еще массажечка. Когда за нами все убирает. Пора на завтрак! Самые любимые. Покушать я люблю. Я могла бы съесть салат, капустку, яйца в салатовой упаковке, горошек, грушу, авокадо. Ну, на крайняк сок, лайма или салатовую конфетку. Что еще из еды бывает, салатовая, не знаю. Но я собака. И мне все такое нельзя. Зато можно собачий корм. Самый лучший это мой любимый платинум. Я даже для видео в этот раз заказала салатовую упаковку. С курочкой. Я снимаю видео во вторник, поэтому слюнявчик у меня. Салатовый со вторником. Я подготовила свой стол к завтраку. Расскажите, а что вы кушаете на завтрак? Видите, какая у меня красивая салатовая тарелочка с ежиком? Сейчас будет ням-ням. Я даже в честь вас поставлю свечку в еду. Как будто сегодня какой-то праздник. Видите, вилочка у меня тоже салатовая. И ложечка салатовенькая. А вот зачем я купила столько салатовых салфеток, если честно, я, я, я не знаю. Как настоящая собака пью я из своего золотого стакана салатовой трубочкой обычную воду. Может мне стоит купить такой детский салатовый стульчик? Знаете такие специальные детские стульчики, на которых кормят детишек. Хотя говорят, если кушать стоя, то больше влазит. Так что, так что, так что лучше я буду всегда кушать стоя. Выбираю салатовый ошейник, в котором буду ходить сегодня. Можно, например, надеть вот эти салатовые с бабочками. Или светяшку на ошейник. Или вообще светящийся ошейник. Или мою любимую банданку. Обычно я надеваю банданку. А попозже выберу из своего гардероба, что я надену сегодня на прогулку. После того, как я надела ошейник, я иду прибирать кровать. Застилаю ее аккуратненько, так меня научили. Порядок должен быть во всем, готово. Теперь я должна в своей комнате подместить и помыть пол. Для этого у меня есть, конечно же, салатовые тряпочки. Это я сейчас подмету всякий мусор. больше всех, я всегда надеюсь, что он... Достиг... Список моих дел на каждый день. Он у меня тоже зелененький и ручка у меня салатовая. Так, посмотрим, что там на сегодня. Ой, точно, сегодня я собиралась выбрать костюм на Хэллоуин. А, ну да, все правильно, я же его уже даже купила. Значит, сегодняшнее дело выполнено. Его покажу. Я решила быть салатовой ведьмочкой. Это моя шапочка. А это паучиные крылышки. И конечно же салатовая юбочка. А еще вот такая салатовая ведьмина палочка со звездочкой. Чтобы колдовать. Ну что, как вам мой костюм? Мне И конечно же я далеко не ангел, да и погодка вроде уже не летняя. А вот леточка неудобна тем, что попка и лапки будут мокрые. Это скорее на зиму. Может быть вот эта курточка? Эта курточка уже получше. У нее есть капюшон, но она слишком теплая по-моему. Надо выбрать какую-то золотую середину. Не слишком теплая и закрытая. Потому что на улице грязь. Точно. Как же я сразу не догадалась. Не жаркий дождевичок будет идеально. Он вроде как и тепленький немножко, но при этом все тело закрывает и я не сильно испачкаюсь. Надеюсь, вам понравилось мое утро в салатовом цвете и вы поставите лайк. Если хотите такое же видео от киса Алисы и Эйвена, пишите мне свои комментарии вот там внизу. И там в описании ссылка на видео про то, что случилось с киской Алиской, в какую аварию она попала. В общем, посмотрите. Я надеюсь, все с ней будет хорошо. И сейчас иду на прогулку. С вами была Миша. Лайк, пока!